рассмотреть вопрос о приеме предложений по кандидатурам. Там будет от меня определенная рекомендация. Хочу, чтобы комиссия обсудила эту рекомендацию, коллеги. Если предложение по включению вопросов в повестку дня нету, то прошу голосовать. А у меня уточнение здесь да. большое. А там вот у Федоров, Федоров да? Да. А значит, у него обращение лежало не или ну, ну, ну, а что было? Ну, что это с... такое вообще с... было? Значит, в комиссию было обращение разобраться с ситуацией, поскольку жалоба в, в письменном виде не, не была. А, общем, обращение. Да, поэтому мы рассматриваем, да, обращение. Коллеги, прошу голосовать за повестку дня. Кто за? Спасибо. Коллеги, переходим к рассмотрению первого вопроса обращении Федора Михайловича Григорьевича о ситуации, которая сложилась на избирательном участке номер 623. Чтобы не тратить время, сразу предоставляю слово Михаилу Григорьевичу. Да. Михаил Григорьевич, пожалуйста, расскажите ситуацию, в чем суть, и что такого страшного произошло, что вы просите отменить решение комиссии ОБДОГО голосования и осуществить повторный подсчет. Это... Вот. что было страшно? ужас, вы не ужас. Я познакомился, взял, бюллетень когда в комиссии, но я к вам пришел еще в статусе. Давайте расскажем, что мы с 17-го познакомились, 5 часов вечера. 17-го познакомились и вы оказались мне предоставить, да. Я бы пришел как член КПСГ в избирательной комиссии. В 5 часов вечера? Да, в 5 часов вечера. Ну, там, в районе 5. Попросил вас предоставить мне списки. Мы были с моей коллегой да, тоже в КПСГ. Телептика ознакомиться со списками, вы отказали, поскольку это да, мотивировалось да, тем, что было. Вы... Да, вы, да, да, но на следующий день я пришел, соответственно, с этими mm -hmm. списками ознакомиться mm -hmm. благополучно. Mm -hmm. И поскольку это был мой избирательный участок, я решил только с адресом избирателя. Mm -hmm. а, внимательно изучил бюллетень, перечитал все фамилии, которые там были, не нашел красивых. Решил забрать бюллетень с собой. Он у меня в наличии дом, естественно, хранится, то есть вот бюллетельчик у меня есть тот бюллетень, который я получил mm -hmm. а потом когда я э, ознакомился с результатами выборов я к удивлению для себя обнаружил что э, количество выданных бюллетеней mm -hmm. совпало с количеством опущенных а как же тогда мой бюллетень подумали они а нарушены ли мои избирательные права они не сосчитали получается да? так, mm -hmm. что, странное дело. Mm -hmm. дело дело очень странное оно меня заинтересовало собственно говоря я решил Вопрос, как, как это для себя прояснить, как такое все может все быть, что смотрите, количество выданных и количество опущенных бюллетеней совпадает, что в то же время один из бюллетеней. Ну, я для остальных я для... Да, а Давайте у вас А вы, да. вы да. ну, Просто это как-то не размучалось. Ну вы не, а, не знали, вы ее с выборов? не да. вот я узнала девушку с знали, ну, не не не знали, не не знали, не знали, не то есть, как я поняла, у вас никакого злого вынесла к этому причине, который вы вынесли из участка, хотя вы прекрасно знаете, что это не очень хорошо, не было? А, Во-первых, это абсолютно законно. Это закон. Вы имеете на да, это, это, это право. Да, Да. То есть, да. То есть ну, хорошо или хорошо, не прошу прошу прошу моральные какие-то, да. Оставить за кадром, а просто законно или незаконно. То есть, мои действия были абсолютно законными, за я имела я... на это право. Я собираю, если честно, я уже 18 лет собираю коллекцию. Uh, бюллетени из президентских выборов. То что, меня, уже. То, что я хотел услышать, Все, что я имею в виду, что с если вы сами понимаете, у, 17, у нас бюллетени год, выносят да. очень часто для запускания каруселей. Поэтому я и спросила у вас такого. Если вопрос. вы понимаете, если вы хотели запустить карусель, Итак, какой давайте какой -то не будем -то обсуждать, да? если бы таковы. Вы ответили Еще на момент. у меня да. есть, я им не воспользовалась. Ну, Действительно, бюллетенечек, да? Ну я понимаю, да, я печатил, печатил да, подпись, конечно, и всё как да, полон. Да, абсолютно. Да. Вот, да. Ну естественно, смарочки. Да. иначе он был бы не уциональный порт. Естественно, конечно, смарочка. Вот, то есть, бюллетеньчик у меня есть, э, умысел был то единственный. Попомнить в моём коллекции, если по поводу коллекции. Вот то, что я говорю, вы меня ответили и все. я удачу. Спасибо. Хорошо. Коллеги, еще вопросы? От Аллы Нет. Так, вопросов нет, Михаил Григорьевич, спасибо присаживайтесь, коллеги, значит, предоставляя слово Тарасу Риантульню, председатель учищского этой комиссии. Можно быть сиделом, да вот, да я, вот, я могу, понять, уважаемый на суд. Я на ваш выбор. Нет, мне Как скажут, как, Сиди, как, такое тут... как такое ваше получилось? ваше мнение по поводу произошедшего? Я на самом деле, вот сейчас, ну не сейчас, когда получила копию административного иска, я анализировала ситуацию. Честно, я тут действительно чем уже смутно помню. Ну, вы сами я должны понимать, потому что работа, ну, все-таки больше не ставшая. Я, скорее всего, а, поскольку на подсчете голосов присутствовал заявленный в административном заявлении свидетель некий господин Шигин, который влетел, в прямом смысле этого слова, влетел без одной минуты 20.00 в наш участок, сказал, что, ну, ради бога, он был зарегистрирован, что создать здесь. Ну закон, это да, и все. тот товарищ, который написал 10 жалоб, а на пол половина с ней отказался сам самостоятельно добровольной а, ну да, да. А, значит... Э -э при подсчете голосов, бюллетеней, господин Шигин присутствовал. Я сама лично, вместе с членами своей комиссии, отсчитывала эти бюллетени. Сама лично дальше я оглашала каждого кандидата и проносила вот так вот угу. перед глазами господина угу. Шигина каждый угу. бюллетень. Честно, я допускаю на то, что я, наверное, могла быть уставшая. И, может быть, где-то в какой-то момент что-то у меня... вот я допускаю на ну, вот этот фактор. Uh -huh. фактор просто, uh -huh. ну, человеческий фактор, скажем uh -huh. вот сколько времени uh -huh. было Это уже. Понятно, да, что... И потом, а, когда вводили данные значит, в электронный протокол, uh -huh. ну, насколько я помню, я помню, что у нас там тоже выбивало, по-моему, какую-то ошибку. Вот я это уже плохо, на самом деле, помню, но я абсолютно точно говорю, что каждый брюйтен. И вот этот подсчет, как бы, это все проходило... при вот, Принаблюдатели, да, в том числе uh -huh. Я думаю, что вот это, скорее всего, просто сыграло, то есть фактор, я, скорее всего, просто где-то вот не досчитала, не просчитала, или не ну, тут просто А как вы вот считали тогда? То есть, вот вы оглашали, но, а кто-то ставил сидели, гамочки, да, да, сидели члены, а, значит были члены избирательной комиссии, была значит, это шахматка, не шахматка, угу. а шахматка, чтобы удобнее отмечать. Угу. И, соответственно, поскольку это достаточно длительный процесс, да, да, да. А, мы, пожалуйста, не останавливались, потому что я просто устала, и ставились галочки, в том числе ставил господин Шигин галочки тоже. И, по-моему, у нас там тоже что-то уже сходилось, не сходилось, и в итоге он принял нашу сторону, что да, все правильно. Я его спрашивала, мы будем пересчитывать ага. еще раз? Ну, то есть там какие-то буквально были расхождения. Он сказал, что нет, что я доверяю. Но, но... у него не было жалобы на и то, что у нас что... Жалобы... Да, не и было. Не по и было итогу каких-либо жалоб от, ну, я... от него я не получила даже до вот, ну, момента восстановления протокола. То, то есть только... вы, в принципе, сложили вот эти вот и получили исходную, то да. есть сколько выдано. Вы же знали, сколько выдано Да, я знала, да я знала, сколько выдавалось ага. Просто я же тоже не первый год вот работаю во всем этом. Но ну, просто я говорю, что действительно я допускаю, что я просто была уже очень уставшая, возможно, перемерно. Списки избирателей были тщательно просчитаны, проверялись несколько раз? По галочкам, проставленным mm -hmm. при получении mm -hmm. допуска, ну, допуска. Я на самом деле, поскольку было очень большое вот, ну, они, они шли на пол, меня, значит, избиратели, и был очень большой наплыв, когда вот... Я даже к вечеру я тоже допускаю. Я лично не перепроверяла в конце. Вот, я имела в виду, что я перепроверка повторная я не проводилась. Я То я не есть это те, кто сидели спустя. на местах. Они просчитают, дали, сидели, дали цифры, и секретарь книгу, сделал. Да, книгу. Соответственно, 10 цифр давались Полине Викторовне секретарь, и она уже. Повторного да. подсчета по, не было по, необходимости, книгами. потому что бюллетени сошлись, да. и не возникло да. никакого вопроса да. о том, да. чтобы провести повторный подсчет да. по списку. Да. Угу. да, да, все абсолютно правильно. Да. Были бюллетени установлены, формы, насколько Не, ой, не установлены, установлены, нет не установлены и ну, испорченные. Испорченные. А да. причины. А, значит, стояли галочки разные, была пустая бюллетень. А, было что-то там, ну, что -то... То есть, Ну, вот ну то есть, есть они были призваны комиссией, были признаны как бы.. комиссии, они показывались опять же господину Шигину, потому что он э, Я поняла, почему присутствует у вас тщательно, да, тем да, более для да. него это было интересно, потому вот что. Как, как перед вами. И вот так вот пригласила каждый бюллетень. я поняла, я знаю, что председатель очень опытный. Uh -huh не мог ну, допустить ну, видите, как оказалось, наверное, могла, но опять же говорю, что я все-таки списываю эту на усталость, потому что... — было даже когда... второй раз в списке я понимаю, даже когда Михаил Другович приходил, насколько я помню, вот уже 18 и когда вы потребовали его в списке, и предъявили мне удостоверение, которое вы мне предъявили на 17-го. То есть вы, сверившись, 17-го не показывали. 18-го показывали, вы сверились и, по-моему, вы тоже не нашли никаких замечаний. У меня все соответствовало количество, ну, количество ну, вы... фамилий удаленных. Вы... Да, вы выбирали, вы выбирали вам ударных, там... реестр. А там там вы не было, присутствовали, да, при подсчете? Нет. При подсчете я а не, не присутствовал. Были, в том, я ага. Ну, здесь, по всей видимости, явно, просто техническая ошибка, которая привела вот к такой вот. Так как не было прецедента, то есть сошлось количество выданных, а это у нас всегда самое радостное, когда столько мы выдали, столько мы и получили в урне. Поэтому второй раз пересчитывать да, второй как раз бы не, не было пола. Да, не было да, пола. Да, пола даже этот вопрос, я бы сказала, и не встала. встала. Угу. То есть был представитель прессы, был угу. наблюдатель, вот, заявленный свидетель, угу. были еще наблюдатели <как> общественной палаты. В принципе, даже вопроса не стояло. Ну, в том числе у меня в комиссии, среди прочих, есть очень внимательный угу. ответственный а, член. Да, то, то, да, то есть да, наблюдатели, то, которые, которые, которые, которые рядом со мной, да, они же тоже чешешь, считали да, наблюдателей. Да, да, то время, то да, есть. есть у них тоже не возникло вот такой он вот он проблемы. Ну а я так понимаю, что вы-то уже <coughs> точно не могли знать, что кто-то <coughs> <coughs> унес, и поэтому дважды сказать... Нет, я точно не говорю два это можно даже если запросить, вы все можете прекрасно... Да, это понятно да. Ну да, техническое... Но опять же, я считаю, что если бы были какие-то нарушения, поскольку первоначально мы с господином Шегином притирались угу. полчаса полчаса друг к друг другу, угу. поскольку он пришел, да, возбужденный слегка с другого участка. И я думаю, что если бы были какие-то замечания, то он бы обязательно их отразил в жалобе, на что у него была естественно, возможность. Ну, он этого не да. сделал. По Тогда сути, спасибо. получается, что вот эти, ну такая неточность, но она же не повлекла каких-то кардинальных нарушений и изменений в... Я считаю, что это нет, число, нет. Вот моя ошибка, да, и я списываю опять же это начальный фактор на усталость. Возможно, вот в любом потуплении случаи момент... было учтено да? просто количество проголосовавших да. за. А да. в данном случае это ну, как бы повлияло на второстепенную какую-то цифру, да. но ну, действительно не соответствовало число да. выборов. Но, да. Дело в том, что, ну, насколько мне известно, такие ошибки были и на других участках. Ну, это не касается нашего ИТИКа, но они были выявлены непосредственно в ночь выборов. И если бы, если бы вот, Михаил Григорьевич ознакомился бы с личной протокола и указал бы на какую-то ошибку и сразу. я сразу же да. да. это решили, И Так и так просто... было на многих участках, так и было, что не какие-то… Понятно, что ситуация стрессовая, время позднее. Ошибки допустить, ну, человеческий фактор, никто его не исключает. Ошибки допустить мог, может любой. И, конечно, э, значит, э, функция наблюдателей и членов в том числе, чтобы контролировать, указывать на ошибки. А вот Мы сейчас разбираем ситуацию постфактум, когда уже итоги выборов э, оглашены, решение э, принято, э, утверждено с избирательной комиссией. И, собственно, э, внести даже какие-то технические правки но ну, не представляется возможным. Поэтому, в принципе, вот на будущее пожелание... Э, как активному участнику избирательного процесса, как, как избирателю, э, указывать на э, ошибки непосредственно в момент их выявления. сейчас. Конечно. А, дело в том, что когда я проголосовал, да. у меня не было ни малейших сомнений, что ошибок нет. И быть не может. С таким опытным председателем мне показали, я как ПФГ, когда я ознакомился с, со списками на удалении, и нашел там ни одной ошибки, я был уверен, что и дальше будет так же все. И чисто, прозрачно, я был помню, что ошибок никаких не возникнет. Я вам говорите, все... что было чисто да. и прозрачно. Я допускаю, что это просто не осталось. Поверьте, вы пришли ко мне в субботу в 5 часов вечера да? и ушли, возможно, домой отдыхать. А я уехала, там только в 10 часов вечера вот закончились, ну, без разницы, и в ну, я уехала в Я абсолютно... понимаю, да, что там вот это вот то, что учили со списками на удаление в субботу, семнадцатого, 17 17-го, да, там... Ну, кто? ну, да, там тоже, да, ну, да. я не поняла, Пока что, что там... у нас, как бы, все это, я говорю, что вы проверяли, там была предоставлена такая возможность, вы по каждой книге проверяли, вы сами совершенно лист, да? Именно и поэтому это, у меня э, не было ни малейших и сомнений, что, говорю, что, что, что и дальше все будет достаточно корректно. Нет, ну да, вы, поскольку в одном бюллетене потом человек действительно посчитал, просто, все просто, сошлось, просто обрадовались считала, и, считала, и не стали я ничего больше. Второй раз пересчитывать. Одна, не сейчас, да. Я очень сейчас, у меня есть десять дней. А я коллеги, я как-то не сразу. Можно было сразу 10 дней же было у нас, 10 дней на то, что до того, как подведены итоги. Можно было вот как бы все это речь да? Давайте прения прекратить. Вот да, у меня это есть большое слово, во-первых, я, честно говоря, все пытаюсь понять, вот, нам здесь, вот, почему нас позвали, вот, что мы должны по этому поводу решить. Я вам, Андрей честно, я просто пока не понимаю. Может вы потом немножко объясните, но пока да. я не понимаю, потому что вроде ну, жалобы да. формально нету. Была просьба, жалобы просьба, есть. Жалобы а, есть. есть на ситуацию. Есть и есть. Простите, ну да. Значит, смотрите. Она может быть и устной формы. Согласен с вами. Хорошо, пусть будет так. Значит, есть суд, суд, суд что-нибудь решит на эту тему тоже наверняка. Поэтому мне, честно говоря, не очень понятно, для чего мы здесь собрались, но уж если мы собрались, то смотрите, вот я писал особое мнение к и особое мнение к решению является следующую идею, что итоги голосования – это не только распределение голосов, но это еще несколько строчек в протоколе. И, уважаемый я Понимаю, что ни у Михаила, ни у Алексея Ширина нет нету претензий, что у вас распределение голосов неправильное, понимаете? Да. да? И мне спасибо большое Елена Константиновна, очень хороший этот вопрос было Как не? Вот это очень очень важный вопрос, потому что не напутали ли мы с вами что-то не только распределение голосов, а все-таки еще где-то в других каких-то. Я э вот э уже э сейчас. Да, о, значит это... я, эту тему вам. Э замечательно упомянули уже фамилию Шигина упомянули, фамилию Лаврова упомянули, у меня есть жалоба, я вам ее сейчас зачитаю, жалоба Лаврова Петра Святославовича, 623, ну конечно, а, он член комиссии, а до начала голосования на выборах президента Российской Федерации УИК-623 я попросил у секретаря УИК Полины Викторовны Вик, Маркерез, реестр избирателей, предъявающих исключение полного списка избирателей по территории УИК на основании заявлений по голосованию по месту пребывания. Мне был представлен такой список из отдельных нескрепленных листов, в котором было 140 человек и обрывавшийся просто концом таблицы без заключительного текста. Многие из этого списка отсутствовали в печатных списках собирателей. В итоге только 118 человек были услечены из списков УИК-623. И это число было озвучено председателем УИК Ириной Анатольевной Тарасовой угу. непосредственно перед началом голосования 8.00. Угу. В то же время, согласно информации члена ТИП-3 Любаров Гнил Борисовича, это Ян, Общее число избирателей, подлежащих исключений из списков УИХ номер 623, составило 276 человек. На мою просьбу устранить несоответствие председатель секретаря УИК пообещали получить полный реестр и внести необходимые изменения в списке избирателей в течение голосования. Никаких существенных изменений в списке избирателей в течение для голосования внесено не было. Незадолго до конца времени голосования я попросил секретаря МУИК снова показать мне реестр избирателей, подлежащих исключению. Список на этот раз был сшит с но визуальные изменения в списке я не обнаружил. Вследствие допущенного нарушения 158 избирателей из списка по территории УИК так и не были исключены и имели таким образом возможность проголосовать как в УИК номер 623, так и в УИК, куда они были исключены по месту нахождения. А это около 14, между прочим, процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании по УИК номер 623, что могло привести к существенным искажениям итогов Выборов ОИ. Прошу идти к 3. Определить причины передачи неполного списка, исключенных избирателей ВУИК номер 623 Определить причины, по которым полный список так и не был первым ВУИК. Определить, сколько подлежащих исключений, но не вычему тех списка избирателей фактически получилось братьев в УИХ 623. На основании полученной информации принять решение о признании выборов в выборах 623 недействительным. Прошу рассмотреть рассмотрение моей жалобы в моем присутствии. Значит, жалоба была подала 19 марта. Могу. Значит, к сожалению, ну, я так понимаю, что у нас не было кворума, и у нас не было заседания с тех пор, не могли мы ее рассмотреть. Ну, это очень жаль, потому что, к сожалению, нам с вами кворум не собрать, а мы с вами подводим нашего уважаемого председателя. Потому что из-за того, что мы с вами не можем собрать кворума, у нас председатель ну, может получить, что называется, за нарушение что-то. Ну, ладно, это я даже отложу этот разговор. А я вам хочу сказать следующее, что, вероятно, ну, во-первых, я вам вот честно вам скажу, знаете, что я сделал после выборов? Я взял и посмотрел в системе ГАЗ-выбор. Все-таки, какое же количество избирателей в списке исключенных избирателей на самом деле было? Вы сейчас меня спрашиваете? Нет, я вас ну, не спрашиваю, я вам рассказываю. Я вам рассказываю. Вы и вы знаете, и вы знаете я, вот как вы думаете, сколько я там увидел? 118, которое было у вас, или 276, которое мы смотрели с Андреем Александровичем? Как вы стоит? думаете? Ну, 276, да? 276? конечно 276 Значит, 18. смотрите мы с вами можем зайти в госвыборы напомнить, на, на вашу а. комиссию и посмотреть, что там стоит <с 276 еще раз я сейчас как это все было мне вот можно я вас перебью во-первых я вам сразу скажу что списки которые были переданы в комиссию и Лавров убеждался сам половина из них это были абсолютно не мои адреса я что должна была сделать в 6.30 утра и 7 когда он меня просил я сказала, что я постараюсь решить этот вопрос. Далее никаких более списков у меня не было. Я огласила на 8 утра ровно то количество, которое у меня действительно соответствовало. И Лавров мог в этом лично сам убедиться, так как он в своей книге даже практически никого не подпускал. Леонид Анатольевна, я... ну, спасибо, спасибо, говорю... спасибо за ваш комментарий. Но я вообще вот, вот этот комментарий да не для того, чтобы услышать mm -hmm. ваш, ваш mm -hmm. ответ даже сделал. А я э, говорю о чем? Я просто говорю о том, что, ну, к сожалению, вот ваша работа а, с книгами избирателей, вот, вот ну, не, не, ну, недавно спросила Елена Константиновна вас, но это был правильный вопрос-то. Вопрос, что вот если мы с вами говорим о распределении голосов, наверное, к вам вопросов быть не может. Если речь идет о вашей работе с книгами избирателей, наверное, к вам очень много вопросов. Ни разу не было знаете. Ну, я говорю по этим выборам, и меня в этом смысле совершенно не удивляет вот та, та история, да, а, то Нет. есть если идет речь о других, потому что у нас, к сожалению, другие, а, значит. Строчки протокола считается, да и бог с ним. Главное, посчитали распределение, и очень хорошо. Увы, к сожалению, вот после того, как вот так вот мы посчитали, посчитали распределение голосов, потом как-то где-то подогнали, что-то не сходилось, потом здесь убрали, здесь прибавили. Ну это ваша фантазия. А это не, не мои не... фантазии, это, это, это, это, это информация, которая подтверждена аж дважды. Одним унесенным бюллетенем, и вторым совершенно независимо от этого, написано однописанной написанным, написанным, жалобой. ЧПРГ. Значит, Ирина Константиновна, я в общем все, что хотел на эту тему, да, сказать, да. значит, мне кажется, что здесь спасибо. все достаточно очевидно. Да. Коллеги, есть ли вопросы к Ирине Анатольевне? Ну пожелание у меня просто такое. Пожелание. пожелание. Вот на дальнейшее, чтобы вот такого действительно не было, вам надо было у себя вот в блокноте вот у -у -у. просто сделать решение такое что переданы были в администрации списки такие-то, такие-то, в таком-то количестве. Значит, столько-то было не наших, чтобы не было потом вопросов. Я даже не подумала, надо этом, было не поскольку смырялись, поскольку смырялись, поскольку смырялись. И, да. и а, действительно, мало того, я вам хочу сказать, но ну, да, я также куда? передам вам информацию, когда приходит человек, который исключен по смерти, а он раз, живет. живой, живой. Да. Да. Вот что ну, я должна в этой ситуации в таком делать? Случае, и они собирались да? писать жалобы. Я говорю, а я здесь вот, Нет, вы ни не при чем абсолютно. Но ну, вот для себя, для того... Приходит чтобы... целая квартира, которой в принципе да, нету. Да. И они да. идут в дом список. Да. Они говорят, что это... Тоже повторилось да, уже второй раз. Да, у меня. Да. Но это не ваше. Вы где-то бы записали, к вам бы не ошибка. было вопросов. Я поняла свою ошибку. Да. Да. Да. Да. Да. Но я правда не придала этому такого ну, значения, потому видите, что мы сверялись досконально. Видите, каждый год все Мы сверялись досконально да, да, и да. вычеркивали э, да. в соответствии с теми адресами, которые находятся понятно, на нашем рынке. Да, да. И я думаю, что с такой самоточкой, которая была вот этого вот, вот все, с таком ну, объемом да. информации, просто уже, да. я думаю, и все как бы... Ну вот чисто юридически. Чисто юридически, я с вами согласна, да, что я здесь в данный момент оказалась. Вы права, Я доказать, бы еще еще хотела тогда. тоже парировать, к сожалению, ваше имя отчество. Данил да что... Борис. да да Борис. Борисович, очень приятно. Это сказать, что я вот столько лет работаю председателем, и за все это время у меня не было ни жалобы, ни, ни одного высказания ну, да, какого-то, ни одного иска, ничего прочего. Я просто думаю, что действительно, наверное, я подустала в этот день. Но я действительно, говорю, я не помню даже сейчас, перепроверяла я эти списки или не перепроверяла. Всего, Но на то, что я, а, я допускаю, что, скорее всего, я их не перепроверила, доверившись своим как бы, коллегам, которые я тоже считаю, что они опытные. И, И каждый понимает, делает, допускает ошибки. ошибки. И, да, И также ошибки, да. воломлю вам своего члена комиссии, Лаврова, который точно так же допускал технические ошибки о в книге описки. И мы их управляли. Мы, мы, соответственно, конечно. мы их проверяли, да, он подходил. Все. все уставали, потому что это ну, вот с раннего утра и до позднего вечера. тут два дня подряд между и... прочим, с с раннего утра и до вечера. И списки на... поздно на неделю Ну и плюс, да, вычет, ну и плюс как я, да. по да. этого, тоже работаю с утра, до ночи и ночи, поэтому мне тоже. ну, наверное, Здесь просто. Поэтому а, я говорю, а, что, а, а, а, что а, а, я, а, я какого-то умысла, намеренность. Знаете, никто не говорит, про умысел и да? намерения, говорят о некоторой дезорганизации. Вот я у себя когда писал особое мнение, я писал о некоторой дезорганизации, о некотором отсутствии, ну вот, дополнительного внимательности, какой-то такой вот глубокой, глубокой педантичности, которая, да, к точно, сожалению, вот, я, Марина Андреевна очень правильно сказала, законодательство усложняется. И нам, ну, к сожалению, нам нужно с каждым годом работать все внимательно и внимательно. Каждую цифру проверять 8 раз. А мы действительно люди, мы устаем. Ну так и есть. Здесь... Знаете, которые самые большие нарушители прав ПДД, водители, которые прошли уже трехлетний стаж. Согласен с Так и здесь. Говорите. То есть человек, который уже имеет огромный опыт, да, она совершила техническую ошибку. Но не сама она лично, она просто не доконтролировала своих членов УИК, которые, Согласен. просчитывая подписи в списке избирателей, устав за день, могли пропустить одну подпись. Согласен с вами, я достане, никто же не мог не, не, не спорить, Я просто говорю о том, нет, что, к сожалению, вот вот здесь надо Факт такой, А что произошло? Выполняет трое Прошу, прошу. адвокат давайте мы что-то ожидаем. членов да, отнестись Давайте теперь, почему мы переходим, да, да, да, да, да, да, да, да, Коллеги, все высказались. Угу, угу. А, Елена Анатольевна, Михаил Григорьевич, есть что сказать по этому поводу? Спасибо, нет, мы нет, тогда понятно, сейчас -то рассмотрим. -то. Uh, Я бы ситуация понятна, у вас остались какие-то вопросы. Давайте все вопрос? вопросы решим, чтобы ну, мы, есть, нас... мы больше не будем бюллетенями. А если мы будем выносить, все-таки об этом лучше А как же коллекция? Нет, не неинтересно, нет элемента драйфа, понимаете? А вы, как наблюдатель, указываете на какие-то ошибки? Смотрите, как наблюдатель, я указываю на ошибки. я беру как избиратель, а не как наблюдатель. И вы как наблюдатель? Слушайте, ну это по сути типа контрольный закон. Я бы сказала... К сожалению. Я бы сейчас по-другому сказала. Ну, это... Как Я бы, то Все, так, Ну ладно. Так, давайте все-таки... Как-то... Наблюдатели не выполнили свою функцию. Как... Не, не, не, как наблюдатели. Вы можете быть свободны. Но вы не имели претензий, соответственно. Вас все устроило. Как наблюдатель, да, все устроило. Все Да, да, да. Вы это поняли. Ну, ну, это А уже как бы не коллекцию пополнил, а пронаблюдал, и все хорошо. Все, все, коллеги, можете вы mm -hmm. да, да. Все, спасибо большое. Так, значит, что у нас? Ну, коллеги, тогда прошу высказаться по поводу ситуации и ваши предложения, каким образом комиссия может отреагировать на. В данном случае указать на дальнейшее, что более четко соблюдать вот все правила, значит все какие-то вот изменения, неточности обязательно оформлять протокол заседания, в частности вот по спискам. То есть все должно быть документировано. Ну а вот с точки зрения расчета, подсчета, ну дважды подсчет вот есть, пусть и делают дважды. Все больше что можно. У меня тоже есть Да, да. Ну, слушайте, мне кажется, что в общем надо стремиться к улучшению нашей нашей практики, да. И мне мне кажется, что по части, я не знаю, что ответить на эту жалобу. Ну, как бы, мне кажется, что жалоба, что Нет, ну, я не знаю, что, и хочет ли что-нибудь вообще михаил в ответ на нашу жалобу письменно, если он ее даже письменно не подал. Нет, это, честно говоря, непонятно. Вот, поэтому я не по поводу жалобы, я по поводу, в принципе, ситуации. Ну, лично я бы, кстати, бы, чтобы Ирина Анатольевна, вот она устала за эти выборы, наверное, она вообще устала работать в комиссии, вот. мне кажется, что человек устал работать в комиссии, нужно дать ему отдохнуть. Трубение вот, да, да, Значит, устал работать в комиссии, надо дать ему отдохнуть. И вы знаете, вот мне, я вот думаю, что тем людям, которые вот так вот безответственно пишут жалобы с попытками, с попытками э, сорвать выборы, как вы это говорите, Елена Константиновна, да. Значит, надо отомстить. Надо. Вот я, честно говоря, вот этого Лаврова надо, назначил бы его председателем. Нет. Да. Нет. Значит, я же свое мнение Нет. говорю, а не ваше. А вот я свое мнение говорю. Значит, а, так вот я бы Лаврова назначил бы председателем в эту комиссию. Возраст. Значит, он к вам придет на собеседование, и вы, вы его спросите. Нет, а вы сами не можете сказать, возраст, возраст, что ли? Вы сейчас рекомендуете нам председателя. Возраст, возраст. Есть, мы председателя. Сейчас, ну, среднего возраста. Среднего это что? За глубоко? Слушайте, Данил, почему? Ну там около ста кана, наверное. Вредные привычки. Бредные, вы привычки. Все спросите. Бредные привычки. Любимый ну цвет. Так, там ну, ладино-кливенет. кошки или собаки? Все спросите. Значит, вот я бы на самом деле предлагал в данном случае, а там Степанов, вот плеб. я, ладно, ну, Данил, вам это не нужно. Он даже Лариса уйдет. Лариса Владимировна будет Лариса. Владимир. Владимир. Что такое? Слушайте, ну Лариса Владимир. Владимировна. Владимир. Владимир. Я даже, Владимир. Владимир. Владимир. я знаете, я даже с ним поговорю, ради того, чтобы он был представительным, он к вам уйдет на нас. И будет у вас на председатель. У, у меня все нормально с комиссиями. Не с надо, что, нам, не, надо. надо. Нет, не хотите? Не хотите? Нет. нет. Ладно, слушайте, а Но как? я хотела бы не на нее посмотреть. посмотреть. Ну, может вы передумаете еще? Для начала, да. да, да Лаврову да. посмотреть. А, а что касается Ирина Анатолия, мне кажется, что она немножко устала. Устала. Ирина Анатольевна сама это признала, Да, она признала. Давайте сделаем вывод такой, что мы учтем все вот эти наши замечания и так далее при назначении, и ее председателям рабочей группы рекомендовать не будет. Хорошо. Да, коллеги, действительно, мы вы выявили, собственно, некачественную работу в оформлении документов. Это свидетельствует и другие жалобы, которые озвучил Адам Борисович, и плохая работа со списками. То есть мы видим, что комиссия невнимательно подошла к процессу подсчета. Какая именно там ошибка была допущена или не была, выявить мы сейчас не можем. У нас нет оснований да, для, для того, чтобы для того, чтобы осуществлять повторный подсчет или каким-то образом поднимать избирательную документацию. Но мы должны принять решение, естественно. При, признать работу комиссии неудовлетворительной в этой части. Да. И э, что еще? И действительно, как э, правильно предложила Елена Константина, э, учесть э, данный факт э, при э, формировании комиссии в будущем. Понятно, что данная комиссия подлежит расформированию. Ну нет, этот... может быть, Но не расформирование. Расшир... Я имею в виду что значит расформирование, учесть при учесть. значении председателя, да. да. а вы сказали при нет, формировании. Да, да, Вопрос. Вопрос. Вот. Я, я, например, на эту тему имею отдельное мнение, я ну, считаю, да. что Ирина Анатольевна действительно устала от выборов, хорошо бы да. вообще в комиссию не входить, не только да. в качестве председателя, а и замы, Но и секретаря. Ну, я так считаю, это мое Все. такое. Пока что мы резерв собираем, так что давайте да. так, резерв она войти может, а, а нет, вот дальше будет смотреть рабочая группа. Хорошо. Коллеги, вот значит да такой проект решения ставлю на голосование. Кто за, прошу голосовать. А я предлагаю это сделать протокольным решением, а не решением, вынесенным отдельно. Не поняла, что... Просто проток можем. принять протокольное решение, учесть в дальнейшей работе, и все... например протокольное, мы все протокольное, протокольное нет. решение. Да, нет, мы... нет, вы сейчас просто... У нас нету проекта решения, а он да. будет, просто да. протокольное да. решение. Конечно, а конечно. Тогда я фиксирую как протокольное. Да, конечно, конечно. Конечно. как мы будем зачем мы тогда Да, коллеги, значит, голосуем за протокольное решение. Первое, признать работу комиссии неудовлетворительной части работы да. со списками и учесть данные факты при формировании комиссии в будущем. Да. Кто за, прошу голосовать. Да. единогласно. спасибо. Коллеги, да. данный вопрос да. мы рассмотрели. Ну, я тоже за. Единственное, что при формулировке вы сказали, <как> работа со списками, но у нас еще и... Я имею в здесь... виду списки и на исключение, и на включение, и список избирателей. То есть это это один списков, момент, да. мы здесь разбирались. А подсчет голосов, Я то сказал, есть там то, да, да. непосредственно делается тоже. То есть и, да, и за то, и за другое. Конечно, конечно, конечно. Есть, да, Все, все факты, которые мы речу. сегодня выявили а, на основании э, обращений, и спасибо за это Михаилу Григорьевичу, в том числе и Дмитрию Борисовичу, эти факты должны быть учтены рабочей группой при рассмотрении кандидатур э, в состав э, данной комиссии. Коллеги, вопрос исчерпан. Переходим ко второму вопросу повестки дня. Как вы знаете, был объявлен прием предложений по кандидатурам членов участковой комиссии с правом решающего голоса. Данное информационное сообщение было, вот, было опубликовано в Санкт-Петербургских ведомостях, в Инарской заставе, а также в газете «Инарский опыт», которая у меня перед глазами. И в связи с этим, в территориальную избирательную комиссию, поступают обращения, звонки и так далее с просьбой разъяснить в какой форме подается заявление, какие документы прилагаются к заявлению поэтому коллеги, вот в качестве содействия мое предложение вот секретарь нашей комиссии Елена Константиновна разработала форму заявления которая соответствует методическим рекомендациям ЦИКа а также ведомость учета представленных документов в которой содержится перечень тех документов, которые необходимо приложить в заявление. В связи с этим, коллеги, мое предложение принять решение о том, чтобы рекомендовать комиссии разместить на сайте Центральной избирательной комиссии данные бланки заявлений и ведомости, чтобы при подаче предложений по кандидатурам не возникало вопросов по оформлению документов. Таким образом мы mm -hmm. окажемся действием. Mm -hmm. Разумеется, это не обязательно. Это, это, не, знаете, это не обязательно, да, поэтому я говорю, рекомендовать. Да, да, да, правильно. Вот. правильно а, вот, как образец э форму, что не угу. Как образец. И список, что прилагается. Готова, ну, кумар, да, потому что ну, список законов, да, ну как бы это можно... Еще раз, надо еще раз напомнить. Да, да, да. ну, да, а да. Готов представить представителям партии э ведомость, да, и поделиться сразу, mm -hmm. чтобы вы донесли Угу. членов своих своих угу. партий в э, данных чтобы угу. не было каких-то ошибок при подаче да. и дополнительных вопросов. Лучше угу. сразу оформить документы угу. качественно, угу. Э, чтобы хотелось бы они были приняты, Можно, конечно, а? угу. в, в электронном, в электронном, в электронном. В электронном да. виде. разошлем, да. а также разместим на да. сайте детальной Вот замечательно. Еще можно или приходить? Просто вот в связи с этими документами, которые как бы сейчас вот вы как раз, огромная просьба, если есть возможности, тот, кто сейчас из партийных здесь присутствует, передать своим, кто формирует новые со, ну, членов своих составы УИКов, чтобы по возможности сдали в электронном виде. Потому да, что очень большой Правильно. объем Отлично работы, нет. и если это будет передано, вы все равно все партии собирают это все в электронном виде. Также угу. все это заносится, но просто поделитесь, это очень упростит. Во-первых, угу. это уменьшит количество ошибок, потому что когда заново набираются все документы, огромное количество ошибок. Мы все люди и все ошибаемся, угу. и если мы будем наоборот проверять уже то, что передано, да, то ошибки, соответственно, будут меньше. Да, Данила Борисович, вы что-то, я не я, так сказала? Ну, уточнить, нет, нет, нет, но я уточню, вот, письменное согласие про да. на его назначение. Что здесь то, в бедности? Под, под Есть заявление. заявление? Нет, нет. нет. Я веду, что что месяц, вот по здесь должно быть? Сейчас, секундочку, подождите. А в подождите, электронном виде просто заявление? еще раз, я в электронном виде это без подписи имеется в виду, да. или в электронном виде это сфотографировано? Нет, не, зачем? Без подписи, без подписи конечно, фамилия, имя, отчество ну, и дальше. это я и хотел уточнить, чтобы было удобно нам списки составлять, копировать из файла. Да. Да, да. Все, я понял. Просто это не какой-то там, да, да это вот да. в любом формате, который вы для себя ведете, вы же все равно пишете и телефоны, там, и какие-то данные. Вот эти данные, которые вы имеете, просто передайте, поделитесь, это упростит работу. Валик, маленькая ремарка, у нас, оказывается, Глеб не просто ведет запись, он ее запустил на YouTube. Уже? Да, в прямом эфире. Спасибо тем, кто смотрит. сколько нас человек смотрит? Сколько? Один. Я. Три. Раз, два, три. Вот эти тысячи. человека. они присутствуют. Коллеги, но это не важно, кто сколько смотрит, в конце концов. Мы да, звезды. бы а аудиторию. -а. Да, да, ну, аудиторию, да, я да, yeah, yeah, well, ah, думал, ну что я звезды. Я готов, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, и, у всех будет возможность ознакомиться с Я думаю, что еще большее количество просмотрит на наше заседание. Как минимум, коллеги, все присутствуют. Да, как минимум, все присутствуют. Поэтому, коллеги, повестка дня исчерпана. Угу. Прошу вас. Заседание закрыто. Спасибо. Спасибо. Вина, что здесь? Прошлый день? Я бы не знала, как выполнять.